приветствую вас на своем канале в этом ролике расскажу о конструкции вот такой вот двухскатной фермы ферма имеет пролет 6 метров то есть длина стандартного проката построена она из металлического уголка равнополочного 60 на 60 миллиметров и с толщиной стенки 6 миллиметров длина верхнего ската у нас чуть больше 3 метров 3150 миллиметров высота в средней части фермы то есть высота должна быть в коньковом брусе 1193 почти 1200 миллиметров ферма имеет треугольную решетку и имеет раскосины Косынки э, тоже металлические, толщиной 4 мм. При проектировании фермы, как я сказал, использовалась только один э, сорт э, металлопроката, это уголок. Э, ферма симметрична по двум осям, то есть по э, боковой плоскости и по фронтальной плоскости, ферма полностью симметрична. Масса фермы составляет 264 килограмма. И состоит ферма из, из 50 деталей. Все детали в дереве построения я э, разобрал по папкам, чтобы список был меньше. Теперь самое главное о э, статическом анализе фермы. Я провел э, с помощью SolidWorks Simulation статический анализ. И он показал, что э, при нагрузке в 5 тонн на всю ферму, то есть по 2,5 тонны на сторону, 50 тысяч ньютонов, э, ферма испытывает следующие... Напряжение и деформация. Итак, самое большое напряжение возникает вот в этой вот центральной косынке, как вы видите. И возникает верхних балках на стыке с боковыми косынками. Где-то вот здесь. Вот. Наиболее большое напряжение. Относительно перемещений. Наибольшее перемещение, конечно же, возникает на краях полок незакрепленных. Косынками участков. Но здесь еще можно добавить небольшие такие сухарики. Для того, чтобы не было вот такого вот деформированного результата. Собственно говоря, вот такого вот результата. Да, также можно добавить небольшие сухарики между стержнями и между раскосинами фермы. В целом ферма в своей центральной части при этой нагрузке перемещается только на 1,3 мм. И в нижней части также на 1,3 мм. Чуть больше перемещения возникает под третьими с краю стержнями. Здесь 1,37 мм. Ну и потом уже, собственно говоря, к закрепленным участкам оно идет на убыль. И третье эпюра – это эпюра деформации. Самая большая деформация, естественно, возникает там, где возникает самое большое напряжение. Это в центральной косынке на двух скатов, скатных балок, наверное, не так правильно называется. Но для того, чтобы избежать, как я уже говорил, необходимо здесь сделать э, такую вот пластину гнутую, которая бы связывала бы э, две части фермы э, в коньке. И наибольшая деформация возникает у конечных э, косынок, у боковых, нижних косынок. И на Скатных балках. Конструкция фермы вполне себе живучая, выдерживает заданные нагрузки в 5 тонн имеет пролет, как я уже говорил, 6 метров, построена из одного сорта проката. Это уголок 60 на 60. После проектирования фермы и расчетов необходимо сделать чертежи. Чертеж можно создать с помощью создать и там выбрать чертеж, либо специально есть команда создать чертеж из деталей сборки. Тогда чертеж будет привязан именно к этой сборке, либо детали. Выбираем какой-либо шаблон, либо если у вас нет шаблона, выбираем просто пустой документ. Вот у нас появилось окно выбора формата листа. Давайте выберем вот такой вот штамп, основную надпись. Дальше нам предлагает Solid поместить какой-либо вид на лист. Просто перетаскиваем его. Убираем ненужные исходные точки. Также можно создать сразу вид сверху, вид сбоку и изометрию. Изменяем масштаб первого вида главного, например, 1,20. Слишком маленький масштаб, 1,27, допустим. Вот, этот нормальный. Здесь же можем проставить размеры. Да, забыл сказать, угол э, наклона верхней части фермы, верхней балки, составляет 20 градусов. И здесь же можем создать сразу спецификацию. В спецификации отображены все те детали которые используются в этой ферме их количество материал длина и размер те строки которые пустые это появились почему они потому что использована была команда зеркально отразить и не записались вот эти вот данные в новые файлы деталей Вот эта команда, я построил половину фермы и половину отразил от центральной боковой плоскости. Поэтому в спецификацию они не попали. То есть попали, но не попали э, данные о материале, размерах. И, ну, соответственно, если было бы наивинование обозначения, они тоже здесь бы не отобразились. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. До новых встреч.